Всем привет! Вы на канале как заработать в интернете. В сегодняшнем видео у меня на обзоре новый экран. Называется он Doge Mate, Doge Mate, как-то так. При регистрации нам здесь дается 500 коинов. Эти коины мы сможем с вами вывести, когда достигнем 1000. Так как здесь минимальный вывод на faucet Pay от 1000 коин. То есть нам осталось заработать. 500 коинов, и мы можем сделать здесь вывод средств. Здесь 11 криптовалют. Можете выбрать ту криптовалюту, которая вам больше всего нравится, насобирать вот эти вот коины и вывести, проверить данный кран на платежеспособность. Данный кран платит, много видеообзоров есть на ютубе. Так, также данный кран, он популярен по посещаемости. Ежемесячно сюда заходят по 900 тысяч людей на пике он был 1 миллион 750 тысяч также с этого крана можно выводить пять раз в день адреса кошельков вы можете вот настроить здесь перейти в настройки и прописать адреса кошельков на которые вы хотите выводить ваши заработанные монеты давайте перейдем заработок здесь есть короткие ссылки ПТС объявления далее здесь есть задания это опросы проходить опросы кто умеет проходить опросы любят вот вам именно сюда и реферальная программа здесь на 25 процентов также здесь есть вот ролл игра но ну, это типа крана просто так называется вот рол игра здесь можно зарабатывать один раз в час разгадывая капчу сейчас вот э, сайтик подгрузится вот здесь видите 10 циферка сейчас подгрузится таймер пойдет вот таймер уже пошел и вот здесь нам пишут достигните пятого уровня чтобы разблокировать ролл бонус требуйте от шортлинка games чтобы получить xp но этот кран накопительный, чем больше вы здесь будете зарабатывать, так сказать, собирать вот эти экспишки, тем больше вам будут давать. Он многоуровный. Здесь реально можно, если вот заходить на него, к примеру, там месяца два-три ежедневно, конечно, то здесь можно, я думаю, неплохо зарабатывать. Нажимаем вот свернуть сейчас. Переводчик, конечно, интересно так переводит. И вот я здесь заработал 20 коинов плюс 10 экспишек. Так, еще здесь есть интересный такой способ заработка. Вот достижения. Ну, это как и на всех кранах. Вот, завершите 5 коротких ссылок, получите 15 монет, завершите 10, 30 монет. Ну и так далее далее здесь вот есть за птс бонусы дается вот здесь за стены предложения это офферволы за офферволы конечно здесь очень хорошо дают монеты ну на офферволах это опросники там тоже нужно поработать и вот уровни достичь вот, 10 уровня 500 монет 25 тысячу вот, ну и так далее и еще здесь можно выполнить вот задания, друзья. Вот они задания. Здесь реально максимально и очень просто можно заработать вот эти вот монеты. Сделать промопост в Твиттере, сделать промопост в Телеграме, продвигайте на форумах. Вот. Далее сообщите о блоге Догимод. Догиматы в блоге сообщите. Снимите одно видео и, публику, и опубликуйте его на Ютубе. Конечно, не так много монет так платится, но вот это мне вот подходит. Сюда я название канала, сюда адрес своей ссылки вставлю. В общем, у кого есть соцсети, можете попробовать пройти вот эти вот все задания и заработать за это монеты переходим вот на объявления давайте посмотрим какие здесь объявления есть и как их здесь просматривать лично мне этот кран интересен как для рекламы своих других каких-то проектов и здесь вот в основном вот я смотрю вот 30 секунд 78 коинов 10 вот кто-то за 60 секунд купил себе рекламу. Вот 10, 10, 10, 10. Давайте посмотрим вот на 5. Вот. Заходим, вот. нажимаем синенькую кнопочку. Здесь у нас сразу выпадает рекламный кран, Кто-то рекламирует данный экран. Кстати, данный экран новый. Сейчас здесь пойдет вот таймер. Вот он начал идти. И нам нужно разгадать капчу нажимаем то что то чего нету то есть вот это и получаем вот э, свои коины мы получили вот и все такой друзья простой способ заработка также здесь есть короткие ссылки за них раз до больше дают монеток вот 60 монет 24 72 90 108 и ну и еще на этом сайте вот можно создавать рекламу. Вот это что вот мне очень-очень интересно. Кто вот, э, делает рекламу, так как я, вот на вот таких сайтах нужно регистрироваться и смотреть, сколько что, почем и как стоит. И вот здесь пишут. За 5 секунд один просмотр стоит вот 0.3025 долларов. То есть... За 1000 просмотров вашего объявления вы заплатите 25 центов. Это очень-очень дешево. Я здесь размещу рекламку и вам советую для вот таких вот кранов присматриваться по поводу рекламы. На этом, друзья, у меня все. Ссылки я оставлю в описании на данный экран. Всем желаю хороших заработков и всем пока.